Добрый день, меня зовут Максим, Я клиентом в компании AQC, которая в 2016 году у меня магазин где построила с дом. Вот проект этого зона сейчас имеется на сайте компании, он получился удивительным, мне все очень понравилось. Результат работы компании, все было сделано в Немаловажно. Стоимость проекта осталась в рамках той сметы, которая оговаривалась заранее. Компьютер наработку выполнен качественно И что немаловажно, компания ощущает поддержку своих объектов и после окончания строительства. Это, то есть несет гарантийные обязательства. Определенно встройка, что является немаловатой. Да? После постройки дома у нас совместно с компанией. Э, компания для меня разработала проект Money, который э, Надеюсь в будущим, будущем вместе совместно с компанией PC по 27